У меня очень простая позиция. Если вы сейчас не закрыли себе вопрос с заявками, там, в размере 150-200 заявок, идти сейчас в YouTube нецелесообразно. YouTube, социальные сети с точки зрения их ведения, там, Instagram. Объясняю, почему. Я вам привожу опять факт. Это не мнение, это факт. Компания, компания текущий момент 5 тысяч подписчиков на YouTube, около 6 подписчиков на YouTube, 27 тысяч подписчиков в Instagram, и суммарно YouTube и Instagram после двух лет работы, и этим занимается отдельный человек, прям в штате, целыми днями, только этим и занимается, пожалуй, ну еще e-mail рассылками, а, не дает даже соизмеримо какой-то объем заявок, с, хотя бы с одним из тех каналов, про которые мы сейчас говорили. Суммарно YouTube, Instagram не дает. Но при этом требует много энергии, много усилий. Но почему мы до сих пор его используем? Объясняю очень просто. Сейчас без доказательств, без ухождения в теорию, люди... Перед тем, как оставить вам заявку, или после того, как оставили заявку, еще могут с вами э, огромное количество раз взаимодействовать через различные источники. Через тот же самый YouTube, через тот же самый Instagram, через письма, через e-mail и так далее. На это и нацелены на социальные сети. Увеличить количество касаний. Они работают на прогрев. И это хороший инструмент. Но сами по себе они не генерируют том количество заявок, которым хотелось бы. Клиенты когда все равно приходят он через сайт, через рекламу. Просто они сначала касаются на социальных сетях. А рекламу по, переходит по рекламе на сайт. Те же самые клиенты. Они звонят и говорят: Я видел все ваши видео на YouTube. Я, видел, я читал ваши посты в Инстаграме. Вы такие классные, Спасибо вам. Вопрос: почему же ты, не, почему же ты через Инстаграм не обратился? Ну, этот вопрос: у меня на это вопроса-то не было. То есть это хорошие каналы, но для прогрева. Сначала работаем над количеством, потом над качеством. Сначала сделайте себе 150 заявок, если вот 50 заявок. А потом уже э, развивайте в соцсети, пиар делайте. Это второй этап. Это не то, что нужно делать в первую очередь. Это долго, это сложно. Если вы думаете, что вести качественно свою страничку в Инстаграм, это просто, это не просто. Это большая работа, это огромная работа, которую нужно делать каждый день. У вас должен быть контент-план, у вас должны быть фотографии, съемки, видео, там не знаю, это нужно постоянно делать, регулярно. А посты нужно оформлять, э, там хэштеги, куда постить, там что постить и так далее. Это большая работа, поэтому, если вы сейчас не имеете клиентов в достаточном объеме, это точно не то, чем надо заниматься. Вы просто потратите время зря. Вы до того момента, когда вам будет Instagram, допустим, или YouTube давать нужное количество заявок, пройдет, не знаю, полгода минимум, в лучшем случае, то есть получится. А вот трафик плюс сайт можно запустить там за месяц и получать, получить результат.